Меня зовут Маквысер. Поначалу я просто был обычным парнем, который не знает, кто он и куда идет. А потом я гнулся в прошлое и вспомнил, что когда-то я был женат. Но всего несколько секунд, так как жену сразу же убили бандиты. Во мне разгорелась жажда мести, и я начал вершить рыжее правосудие. В ходе моих приключений я нашел много друзей и еще больше врагов. Затем я переехал в Лос-Сантос, где нашел своего отца. Оказалось, что он самый уважаемый главарь мафии. Встреча была теплой, потому что я в его бассейн нас. В итоге он не признал меня, впырнул на и бросил умирать как же сильно он меня любит он наверное хочет чтобы я стал таким же влиятельным как он после я связался с уличными бандитами но меня тут же схватили копы и отдали под суд какие-то люди помогли мне сбежать уничтожили мое личное дело и теперь я могу начать все с чистого листа а это значит пора закончить с рыжим правосудием и начать рыжий беспредел Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова играем в приключения Маквиссера в GTA 5 RP. Ты не ждал этого? Никто этого не ждал, но Маквысер всегда приходит внезапно и очень ярко и феерично. Сразу поставь лайк этому видосу, если хочешь поиграть со мной, то я играю на проекте GTA 5 RP на сервере Ламеса. Ссылка на него будет и подробная инструкция, как на него зайти в описании. Также, если ты хочешь поддержать мой канал, переходи в мой собственный буст, и ссылка будет также в описании. Ну а мы приступаем... Так, так, так, так. А вот и мой папа выходит из дома со своими людьми. Наверное, меня искать отправляется, потому что очень переживает. Возможно, даже слезинки катятся по его щекам. Так, отсюда плохо видно его лицо. Надо подойти поближе. Вот так-то лучше. Ты грустишь, папа. Что? Какого хрена? Проклятый любимый папа. Бросил меня в детстве. Пырнул меня ножом. И никак из-за этого не переживает. Как же сильно он меня не уважает. Наверняка он услышал о той истории, как я пытался склотить банду. Как меня под суд отдали. Наверняка он все про это знает. И смеется надо мной. А разве я выгляжу смешно? Идея. В этот раз я буду действовать максимально осторожно. Максимально скрытно и максимально продумано. Я больше не буду иметь дело с дилетантами, а найду самых отъявленных бандитов, с которыми сколочу мега-банду. И тогда мой отец наконец-таки меня зауважает и примет как своего сына. Итак, где же маг будет искать своих новых подельников? На улице мы уже пробовали, не получилось. Вступить в мафию не получилось. Оп, я знаю. Надо вызвать такси. От... Твою мать. Вот почему нельзя возле дороги засматриваться на телефон. Так, он, кажется, будет это делать постоянно. О, боже мой. Он маньяк, психопат. Скорее прыгай, маг. Все, разобрались с ним. Так, теперь ждем такси в безопасном месте. О! Это же мое такси отмечено? Да, это мой такси. Вот он едет сейчас. Отличненько. Пойдем навстречу ему. Вот, это я, это я, это я. Я, здрасте. Возле крови остановился. Как много крови моей. Что ты заказал? Да, это я заказал такси. Спасибо. Ты успел отменить. Что? Я, я, я не отменял ничего? Мне написано, что заказ отменял. Это какая-то ошибка. Может быть это случилось из-за того, что меня сбили, пока я заказывал. Может быть. видишь кровь повсюду? Это кровь того упыря, который меня сбил. Я ему показал. А, что, метку а я слушаю, я не знаю где мне нужно в тюрьму из-за того что убил и сразу сесть и не хочешь нет у меня есть другие причины более личные более глубокие все нашел тюрьму 400 бачей будет стоить мне нисколько не жалко лишь бы попасть в тюрьму но больше 400 не дам Че ли, в тюрьму-то надо зачем? Ну смотри, допустим, гипотетически, ты хочешь создать банду, самую успешную банду в мире. Что нужно для банды в первую очередь? Как ты думаешь? Бандиты. Бандиты, все верно. А где наилучшие бандиты сидят? В тюрьме. В тюрьме, конечно же. О, мы приехали. Приехали. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, а как мне тебе заплатить? Так может ты забей? А давай так, с первого нашего дела прибыльного я заплачу тебе процент. Давай Мы заработаем 40 тысяч долларов Из них 1% будет 400 долларов <свят> <свят> Вообще, я в плюсе почти Все, хорошего тебе дня Все, давай Слава рыжим Сила рыжих, рыжий правосудие, верши его повсюду да. Это что, тюрьма что ли? Да, вот написано, это тюрьма Ну что ж, заходим Здрасте, Элайджа. Так, я могу ему только сдать нелегальные предметы и уйти. У меня ничего нелегального с собой нету. Ладно, я просто пройду, посмотрю, что там да как. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, вы здесь надзиратели? Они самые. Вы что-то хотели? Да, я хочу стать надзирателем. Ну, давайте в таком случае ознакомиться с вашими документиками. А что, вас так просто принимают надзирателей? Это любому доступно? Конечно, если есть желание. О, есть желание. Ну, Мне есть нужно есть, найти таких отъявленных появится. преступников и устроить им максимальное есть, и испытание, чтобы жизнь медом не казалась. Посмотрим, насколько они крепкие. Так, давай документы, да? Паспорт. Так, так, так, так, так. Смотрите, значит, вам, наверное, нужно будет пройти медицинскую комиссию. Опять ректальный осмотр? Я не готов. А ну что поделать, Ну придется вам как бы пройти это. А давай ты за меня пройдешь, ведь ты уже опытный в этом деле. У тебя здоровый анус. Я смотрю, тебя этот вопрос в ступор поставил. Извини. Мы с тобой не так хорошо знакомы еще. Да, да, да. Я даю вам 24 часа на прохождение медицинской комиссии. В случае, если вы комиссию не проходите, то, в общем-то, мы с вами распрощаем. Вам это понятно? Так, больницу Лос-Антеса, я понял. Так, а, да, и один вопрос. Пройдемте сюда. Значит, установите сейчас вот здесь. Черт, опять к стенке ставят. одежду снимите. Боже мой, прямо здесь? Че, прям все снимать или только штаны? Ну, трусы не надо. Трусы оставьте при себе. Ну, ладно. Только предупреждаю. Эту сексуальность еще никто не смог увидеть и забыть. Смотри, вот, ты смотреть все как следует Вот я уже вижу, повернитесь теперь Вот я и повернулся И сейчас я уйду в стену и спрашиваю, как это я делаю Я не знаю, что происходит, помоги мне Уфор, лёжа, принять. Отжимаюсь Давай, Давайте, давайте, давайте Это унизительно Вот, вот, достаточно а теперь что? Покачайте пресс. Окей. Вот, вот, вот. Давай. Сейчас 6 кубиков появится. Надо, чтобы было 6 кубиков. 6? Да я 7 тебе выдавлю сейчас. Главное, чтобы 7 вылез, тогда вы тоже забудете нам подходить. Что, нормально? Подойдем, на шпириске подготовки все нормально. Вот, можете одеваться. Спасибо. Теперь в больницу? Да. Все, я скоро приду. Такси, такси, такси, такси, такси, такси. Дружище! Да. Здравствуйте, сэр. Мне нужно в больницу. Сколько дашь? Кого дам? Обычно так мне говорят таксисты, поэтому я думаю, что это такое правило, такая традиция. Сколько дашь? Ой, а у тебя пистолет в руке. Это ведь не похищение с дальнейшим изнасилованием. Нет. Фух, слава богу. Больница тебя унизит достаточно. Там вообще будут проверять все твои отверстия. <гас> Нееет. Отсидел. Да я даже не успел посидеть. Только зашел, меня сразу выперли. Вот она. Окей. Ну чё, сколько? Без сколько. Бесплатно. Спасибо тебе огромное, дружище. Да, давай удачи тебе. Тебе тоже удачи. Так, так, так, так. Кто у нас тут медкарту мне даст? Здрасте, сэр. Пожалуйста, мне нужно сделать медобследование, чтобы получить медкарту. Поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж. На третий. А на третий этаж. Я не хочу по лестнице бежать и так устал с отжиматься и пресс качать. Кто мне может дать медкарту? Красненький, пройдемся за мной. Хорошо. Скажите, это больно? Нет. Никаких осмотров разных отверстий? Нет. Все, меня просто напугали в тюрьме уже. Будет один маленький угольчик, но вообще незначительный. Куда? В плечо. А -а -а. Давай. Сколько с вас взять? 6 тысяч или 4? 000? Возьми 300. 300 нет. 300 наверняка возьмешь, а вот остальное, не знаю. 250 давай. Не, ну у вас 4 тысячи, с вами меньше. А, так это прям по-серьезки? Да. Погоди, погоди, ну как так? Это же очень дорого. Ну, это на месяц. На месяц? Это что, каждый месяц продлевать надо? Да. Так я за месяц-то не изменюсь и буду таким же здоровым, классным, веселым и красивым. Герпес вряд ли пройдет. Слушай, у меня есть... Три тысячи. Сделай скидку. Я уже вас постоянный клиент. Ладно, сэр, давайте... Для начала достану из правого кармана, значит, ватную палочку засуну вам в ротик, если вы, конечно, откроете. А, ah. прекрасно. Вижу у вас тут все в принципе неплохо, да. Давайте, встаньте сюда, вот можете присесть. <с must speak> а, хорошо, хорошо, да. Я вот вам буду буквы показывать, вы мне вот скажите, что видите, не видите. Вот эта буква какая? Погодите секундочку. Это значит, это B, а вот C. Да, да, да. Я вижу this need and. Экстра push Да? Там так и написано Ну возможно, что-то там есть такое, да Не зря купил бинокль Ложите, сейчас у вас тут посмотрим Ага Ну вы же это как-нибудь поровнее, а то вы Никогда не знаешь, как упадешь Ну вы цельтесь Это сложнее, чем кажется да черт меня дери. Ничего себе у вас Пресс такой, да, я качал его только что. Вот, нормально. Как раз к вам попкой, вы можете ее посмотреть. Ну разденьте, чтобы я посмотрел, то это не рентген. Вот. Ну, спинку у вас вроде ровная. Ну, видно, видно, да, вы занимаетесь. Ну как я, доктор? Ну, в принципе, выглядите неплохо. Дайте, я тут что-нибудь прощупываю тут. А! Да я аккуратно, не переживайте. А! Вот тут больно? Ну, скорее, неловко. Неловкость а -а -а. гораздо больше меня ранит. Вот, вот тут больно. Так, но ну здесь, я бы сказал, даже немножко приятно. Так. Вот очень котно. Ну, учитывая, что вы гладите пальчиком стул, возможно, ему это нравится. Ну, не дотягиваю, знаете, не всем даны длинные руки. Хорошо, можете одеваться. Все, спасибо. Давайте это задам какие-нибудь вопросы. Слушай, я хотел пойти в тюрьму, устроиться надзирателем. В итоге пол выпуска буду меносмотры проходить в разных местах. их верите? Так, ну это философский вопрос. Ну, давайте немного поразмышляем, ну вот... ну, ну, давай, допустим... вы вот подумай, сам. Вот если... подумай, если... сам. Подумай сам и скажи мне. Но ну, я считаю, в принципе, возможно. Возможно. А ты думаешь, что они могут быть в любом доме? Ну, я думаю, какие-то критерии есть. Ну вот смотри, можно ли считать того чувака в зеленом домовым? Но ну, я думаю, как-то как мало похож. Давайте спросим у чувака. Вот он должен сказать правду. Домовые не врут. Слушай, парень, ты домовой? Да. Вот! Видите, не угадал. Да, да, да. Это домовой самый настоящий. И еще и зеленый, наверное, ирландец. Да. Может быть, еще и леприкон заодно посовестительствует. Есть нет, золото? Нет. Нет, нет, нет. нет ладно. Нет. Хорошо. Теперь мы знаем, что, во-первых, домовые есть и в больницах. Они разговаривают. И у них, ну такой, слабенький торс. слабенький Торс, к сожалению. Не то, что у меня. В принципе, вам видно, да, вы как бы человек здоровенький. О! Это карта? А соточку начает отеть. Конечно, дам, дружище, не проблема. Спасибо. Ты лучший врач. Все, спасибо, удачи тебе. Так, так, так, так, так, быстрее, времени в обрез. Мой батя не молодеет. Он должен еще успеть увидеть, какой я классный стал. И уважаемый. Здравствуйте, сэр. <смех> Куда? Я же не сказал, куда ехать. Ладно, ты, видимо, не говорящий, да? Мне в тюрьму надо. Слушай, я тебе так скажу, наконец-таки, первый таксист мне попался, который не говорит: это весь стреп. Почему нельзя просто посидеть спокойно? Почему нельзя просто подумать о своем, сам с собой наедине? Чтобы никто не лез в твое личное пространство, с этими бла-бла-бла. Как погодка, как вам город, сэр. Давно вы здесь, а я вообще таксист. И я а не только таксист, но у меня еще и большой бизнес успешно есть. Вот это вот все. Абсолютно праздник. Разные беседы. Зачем они нужны? Вот скажите мне. Не говорите правильно, потому что вы лучший таксист, который молчит. Кстати, город классный. Я здесь недавно и мне очень нравится. Он. Но вы этого не спрашивайте. Спасибо вам огромное. Ты имеешь все шансы быть лучшим таксистом в мире. Спасибо большое, что меня подвез. Сколько тебе дать? Да, бесплатно. Так, нет! Слишком ботливый таксист. Yeah. Так, здравствуйте. Ты кто? Здравствуйте. Я не с тобой отжимался. Нет, мне кажется, не со мной. А, вот он, вот он, вот он, здравствуй. Я, кстати, даже не знаю твоего имени. Мы отжимались друг с другом, но так и не познакомились. Отжим на одну ночь. ну, в общем-то, вы а, прошли в да? Да, медкарту все получил, сейчас покажу. А Хорошая медкарты. Хорошая. Пройден, сюда. Давай, я готов. Приглашение во фракцию. Приглашаюсь. Ну что же, добро пожаловать, Сермак, Листер. Ура! Вы поступили в Академию Федеральной тюрьмы. На начало провели маму экскурсию. Да лучше бы уже ректальный осмотр сделали. Подходите переодевайтесь. Опа! О, классно смотрится. <свеч> Особенно с бабочкой. Да-да-да. Здесь у нас пол, как вы понимаете. Здесь мы принимаем посетителей. Это у нас сотрудник выдает сам снаряжением. <свеч> <свеч> пойдемте. Ну что ж, бандитики, я вас тут так найду. Я отберу лучших из вас, самых стойких, самых крепких. Видел бы меня сейчас мой папа. Веду себя как настоящий главарь. Готовлюсь собирать лучшую шайку. Как вас зовут, кстати? Саспа, видимо, вас зовут. Вас на груди же написано. Ну что, идем дальше. Найдите мне самого отъявленного бандюгана, который у вас тут сидит. Здесь очень аккуратны, предельно. Заключенные, ну, такие товарищи, знаете, с ними надо, наверное, ласки, Конечно, поверьте, я буду так строг, как никогда. Так, заключенные, от двери отходим. Так, я ствол наставил, от двери отошел. Итак. Итак, да. Как зовут? Чего, чисто, Так, тебе страшно? Такой мне, конечно, не нужен, который сразу боится. А нет, все, нет. Да. Давай, давай другого. Нужно кого-нибудь самого смелого. Тот чувак в очках совсем не смелый. Он сразу задрожал. Что-то вообще сразу на измене. Мне кажется, мой вот он вот тут подойдет. Он самый опасно тут всех держит. Вы про кого? Вон, вон про него? Про Саспу? Да, не, не, вон что. А, вот, он. Так, сэр в шапке Да Вы кто, вы кто? Говорят, вы тут самый смелый, самый опасный, самый стрёмный Я вор, по <сёк> Мне очень нужно отобрать самых-самых стрёмных И устроить им такой ад на земле Самый стрёмный здесь это гиена Гробовода Так, давайте не путайте меня Сначала скажи, что стрёмный он Да он вообще шестерка ты чё? Я самый стрёмный Самый стрёмный это врать вот так вот нагло, глядя мне в глаза Мои голубые прекрасные Вруны мне не нужны Так, кто из вас самый стрёмный? Лысый, слегка лысый или в шапке? Саспа, давай, давай. Кто у вас по рейтингу самый клевый? Она лысый, самый опасный. Самый опасный лысый? Так, ребята, давайте проверим вот что. А чем мне не, не заряжу что ли? Извините. <смех> Насколько у вас уязвимы колени? Нормально выстоял. Неплохо, неплохо. Отлично. Все так, вот этот выбывает из игры. Оп! Еще не упал. Что происходит? Слабочее. А ты не промах, чувак. Ты мне наврал. Поэтому я даже не знаю, стоит ли мне вообще с тобой иметь дело. Пулю не получишь. Они у нас тут на вес золота. Потому что сыс. Что ты сказал? Сыс, сыс. Повтори это еще раз. И прямо мне в лицо, чтобы слюна прямо мне брызнула. Прямо мне на губы. Ну-ка скажи мне, что ты мне сказал? Сыщ. Сниз. Отлично. Все-таки он не так плох, как я думал, Саспа. А у тебя есть что-нибудь? Там дубинка, дубинка какая-нибудь. Я дубиночку не дал, могу. У меня есть. Что? У него, почему у него оружие? У него есть всегда туз в рукаве. Хороший чувак. Стой, куда побежал? Куда побежал? Смотрите, сколько пуль он выдержал. Умница какой. Итак, у вас осталось трое. Лысый, желтый и шапка. Шапка к стене. Итак, давайте познакомимся. Как вас зовут, шапка? Шапка. Правильный ответ, мать твою. Так, ты желтый. ты, желтый. Ты понял? Да, да, понял. Ты понял, что ты желтый. Шапка номер два. Откуда взялся? Ладно, неважно, лысый. Бен сильный. Как? Бен сильный. Бенни сильный. Бенни лысый ты будешь. И у нас. Ашот камшот. Ашот камшот, понял. Так, ты кто? Я. Ахмед Магомед. Ахмет, что-то рифмуетесь, да? на, на рифму все. Но мне нравится, мне нравится. Очень поэтичные, ребята. Я вам сейчас устрою, ребят, за то, что вы такие супер страшные ученые. Э, с... заключенные. кто, -то, кто -то из вас ученый? в классном Пять классов? Да ты у нас вундеркинд, мать твою. А ты чё? Со второго сбежал. Со второго сбежал. Нет, не дотягивает. Кто из вас больше всех проучился в школе? Я. Красава. Сколько ты проучился? Красный диплом. Красный диплом. Теперь мне важно знать, кто за что сидит. Шапка. Я нассал на школьный диплом. Только не говори, что на диплом желтого. Не, виноват. Вот смотри, вот а ты все время врешь мне. Вот все время врешь мне. Какой диплом, а есть, посмотри, в посмотри, ну, какой посмотри, диплом есть в школе? Ну какой диплом есть в школе? В школе аттестат. Получай в колено. Но мне не нужны вруны. Понимаете? Так. Желтый за что сел? Продажа сбыта не бегала, Также убийство человека. Вот это мне нравится. Явленный подонок просто. Я считаю, что желтому нужно устроить испытание, порицанием. Все встали вокруг него. Все встали вокруг желтого. И начинаем говорить ему, какой он негодяй подонок и мерзавец. Ты, св... тварь, ё... Быстро извинился перед семи, Не настолько же грубо. Все-таки это человек, как никак. Давайте как-то более дружелюбно. Ты негодяй, Хороший. вот можно. Нехороший. Знаю, знаю, так. Ублюдок, да. Мерзавец. Ты, ты жопой нюхаешь святые. Вот так нормально еще можно. Я Давай, продолжайте, ребят. Ну, в поле бы срать с тобой не сели. Ну, давайте, он должен заплакать. Я я надеюсь, я что он не заплачет, конечно же. Ты никому не нужен. Да узер. Никто не о придет на твою фан -стрич. О, дура. Очкушь Желтый. Ты уже хочешь плакать? Все эти ребята тебя не любят Да мне как-то вообще, честно говоря, массать Прекрасно, желтый <с выбивается <с в лидеры Выходи в лидеры Желтый получает мою розу Условно Теперь следующий Ашот, за что сел? У мусора кошелек типанул. Так и все. Ну, конечно, потом еще мы напали на конвой, но это не важно. И все. Да. Но ведь ты заблуждаешься. Ты нарушил закон, когда родился, понял? Ага. ну какой-то от тебя энергии нету прям. Ладно, хорошо. Пока остаешься здесь стоять у стены позорной. А ты, Магомед, я забыл, как тебя зовут? Били сильный. Билли лысый, я точно вспомнил. Ты за что сел? Бай не сильный. За тупое имя, что ли, сел? Ты за тупое имя сел, билли лысый, я тебя спрашиваю. Молчит, хорошо. Мне нужны такие ребята, которые могут молчать под прессингом. Аниме-персонаж. И у нас кто вообще? Откуда ты взялся здесь? Или я тебя сам поставил? Я уже не помню. Ты за что сел? Ну, грабеж, убийство, наркотики там. О, весь пакет, короче, услуг криминальных. Молодец, хорошо. Так, пойдемте за мной. Пойдемте за мной. Я устал с вами болтать. Заходим все сюда, внутрь. Быстро. Начинается баттл рояль. Батл рояль! Бить нам все друг друга. Конечно. Что я буду все вас бить? Стал бы я сбить своих работников. Нет, конечно, вы мне еще нужны. Ну, чем тебе нужны? Я готова все. Так, Эбби, ты меня смущаешь. Иди и... наваляйте ему кто-нибудь. Так, хорошо, неплохо. Очень неплохо. Все, мы закончили начальник. Остались трое умницы. О а чем он висит? Да, у него немного плохо. Какой-то он мягкий. Ты как, жив? Да, все нормально. У него просто сахарный диабет. Вы показали, что вы достаточно сильны. Теперь пойдемте со мной. Значит, забирайтесь на лестницу. Закрыто, закрыто, конечно, конечно. Те же мои манеры. Так, выходим, выходим, молодцы. А теперь все прыгайте вниз. Нужно проверить, как вы выдерживаете падение с большой высоты. Ой. Хорошо, первый пошел. Прыгайте. Так, хорошо. Отлично. Прекрасно, упали прям в ту же самую точку. Отличная меткость. Так, вы все хорошо попрыгали. Желтый пойдет в карцер со мной. Карцер в другом месте. Извините, карцер в другом месте. Желтый, ты знаешь, где карцер? Все проводите надзирателя в карцер. Так, вот, заходите. Заходите все, заходите все. Я хочу вас убить, можно? Что за желания такие? Ну он же маньяк, он же убийца-психопат. А. Так, заходим все. И теперь задача здесь выжить с маньяком-психопатом, который хочет всех убить. Это игра на выживание? Это игра на командную работу. Посмотрим, сможете ли вы либо убить его, либо подружиться. Так, я слышу крики дружбы. А, вот это да, вот это команда. Мы победили. Что? Дружба победила, да? Да. Так, ну-ка, дайте посмотрю на ваши результаты. Ой, что произошло? Маньяк. Хорошо. Мне нравится все, что я вижу. Настоящие бандиты отъявленные. Выходим. Вы достаточно просидели в карцере, наверное, это было тяжело. Так, а теперь пойдемте на трибуны. И начинаем кросс. Бежим от пуль. Господи, как радуются мои глаза. Вы просто молодцы, друзья мои. Я горжусь вами. Но мне не хватает желтого. Он сложился. Сейчас мы его подлатаем, и он придет к нам. У нас будет очень харизматичный коллектив. Лысый, полулысый, в шапке и желтый. А, вот остальные ребята прибежали. Как начать баскетбольного матча? Давайте. Ах, как это прекрасно. Парни, вы прекрасно все смотритесь в команде. Мне очень понравилось. Теперь, пожалуй, пройдемте. Где у вас душевая? Душевая за мной. Пройдемте в душевую. Кажется, все эти ребята годятся в члены моей команды. Вы хотите попасть в члены? Вы все грязные после всех этих упражнений долгих. Члены должны быть чистыми. Зачем мне нужны грязные? Трите друг друга, я сказал! А? Так, это не то, что я представлял себе. У меня патроны кончились. А не подскажешь где здесь клад с оружием? Я здесь первый раз. Смотри, вот здесь есть комната, вот, вот здесь, да? Здесь открытый проход на арсенал, на вот сюда, вот это вот, вот, да. Вот. Так, окей. Что за место такое? А куда побежали-то? Что, сирена? Я не что-то все ломанулись? Слушайте, это же отличное упражнение для моей команды. Мы проверим их в деле, когда они будут угонять от полицейских. А я им устрою такую погоню. Молодцы, молодцы, какие шустрые. Так, ребят, быстро все в погоню, заключенные Садитесь, садитесь. Погнали! Я найду самых лучших себе кандидатов в бандиты. Аккуратней! Все в порядке, сработали, леплили с Вот вам, вот и вам тоже в ответ, братаны! Сбрасывайте их! Нет!